Приветствую всех, мои сталкеры, подписчики моего канала, с вами Артём. И мы начинаем проходить серию игр сталкеров. Поживание в постапокалиптическом, постапокалиптическом мире. В зоне Чернобыля, в зоне отчуждения. И мы будем начинать проходить первую игрушку из этой потрясающей серии для сталкеров. С вами сталкер Тим Чернобыль с английского из русского английский shadow в чернобыле это первая кружка компании GSCover Game версия 1.0.0.6 я решил канал разнообразить играми не только Minecraft играть, но также проходить другие игры сначала пройдем эту Потом, возможно, Сталкер чистое небо. Вторая серия. И третья это Зов Припяти. Да, Зов Припяти. Потом будем проходить и другие игры по играм. Также ролики могут уходить. Вот. Также есть моды на Сталкер на зиму, например, Холодная кровь. Есть Сталкер, Слезный Сталкер, Апокалипсис, много есть других. Это уже дополнение. Это игрушка является оригиналом Давайте приступим. Я настроил, уже все сделал. В принципе, буду играть на сложности опытный. Новый экран. А, ну на сложности стал Как почему будем играть? Все, сейчас будет ролик. Примойка мы молчать, смотрим да, происходящее. Скажу сразу, что в эту игру я играл но давно. Года два-три назад. Вот потом будем спомнить Эти игрушки. Поэтому сейчас будем проходить и смотреть, что она себя представляет что я уже не очень помню Субтитры сделал Пусть меня зона сожрёт, если его... Так... За эту фигню я дам тебе... Я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии приснится. А по твоей теме постараюсь узнать. Хрен не знает, на кой тебе этот стрелок сдаться. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит есть за что. Ну что стоишь? Подходи, я не кусаюсь. Так, ну в общем все, посмотрели видеоролик. Мы сразу обшарим, что здесь ничего. ой Чем не делал? поговорить с Ильич. Давай. Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. Давай как с новичком, ничего не помню. Это твой личный ПДА. Полезная хреновина, которая будет помогать тебе не сдохнуть в зоне. А если и сдохнешь, то хоть другие знать будут как и где. Шучу. Давай напомню кратко, как пользоваться. Твои задания расположены в первом разделе ПД. Для большинства заданий есть кнопки переключения на дополнительную информацию. Запомни, каждое новое задание автоматически переключает целеуказание на мини-карте на себя. Дальше. Второй раздел ПДА — это карта. Кнопки над картой позволят тебе увеличивать и уменьшать масштаб. Плюс отцентрировать карту по твоему месторасположению. В общем, разберешься, там несложно. Что еще? В ПДА есть раздел «Контакты». В список сталкеров, которые находятся в радиусе 50 метров. Плюс их короткое описание, ранг, группировка и их вероятное отношение к тебе. Запомни, пока ты нейтрал, и только от тебя зависит, как к тебе будут относиться потом. Если поможешь ему, то обрати внимание, как изменится его отношение к тебе. Будь осторожен, если рядом враги. На миникарте они отмечаются красным, друзья отмечены зеленым, нейтралы желтым. Ну и ПДА мертвых сталкеров подсвечивается серым. В мародерстве помогает. Что еще? А да, есть дневник. Ну тут и говорить нечего. Там записывается вся информация, которая тебе нужна, плюс новости. Даже то, что я тебе сейчас втолковываю, ты там найдешь. Потом, в разделе ПДА под названием «Рейтинг» увидишь лучшую двадцатку сталкеров, которых я знаю. Я периодически обновляю эту информацию для поддержания соревновательного духа. Глядишь, и ты когда-нибудь вырвешься в лидеры. Кто знает, твои собственные успехи заносятся в раздел «Статистика». Ну, там все просто. Дальше. Энциклопедия. В нее заносится информация о зоне и советы по выживанию, которые ты найдешь или получишь от сталкеров. В принципе, все. А, еще. В твоей модели ПДА встроен сканирующий приемник широкого диапазона. Отличная штука. Даже переговоры вояк местных ловит. Правда, радиус действия не очень метров пятьсот. Вот моя раса тянет на 30 километров, так что я тебя всегда найду. Будешь получать от меня задания и новости свежие. А на первых порах помогу советам. Ну, что? Все ясно? Так, в принципе, да. Есть дело, Меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. И его надо найти и забрать информацию, уж живого или мертвого он мне все равно. Сходи к волку из местного лагеря, расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Так, продолжай. Да все пока. Принесешь мне флешку, мы будем считать, что частично за свое спасение ты расплатился новое задание забрать информацию разведчика. Хорошо, я попробую. Так, ну что ж. Всем-то на Ну проветрившись, заходи! А, Фонарик получается. Но Прыжки помогут вам забираться на нем препятствия Для того чтобы прыгнуть, начнутся. Для того чтобы сесть, нажмите Ctrl, чтобы сесть низко, нажмите Ctrl и Shift. В некоторых случаях ускорение может спасти вам жизнь. Так, да, давайте изменим. Значит, неудобно ведать. Противом мы сделаем Shift шаг иксу все, теперь ввели на shift Более низко для того чтобы использовать бинокль выберите его в 5 и нажмите огонь до приближения так, он нам подсвечивает вот что-то Когда игрок кому-то помогает, улучшается отношение сталкера к нему и репутация персонажа в целом. Если у вас хорошая репутация, торгуется товар со скидкой. у вас плохая, то повышается цена. <клышек> <клышек> да. Костик Балант. Ну Тут тебя старший наш хотел видеть. Но это не значит, что тебе здесь рада. Проходи, не задерживайся. До встречи. Там, оборвался Придет да. уже, куда глаза глядят е -е -е -е. Если помогите, короче, наглядь, помогите то... на туре. Извиняюсь из дерева, стал... Программу, через которую я записываю Впервые пацаны, мой пацаны, Поэтому в следующем видео я Сделаю Другие настройки Если будет лучше, чем сейчас то Буду снимать тут, так сразу Да Сколько у нас деньги ничего не сделали? В О, а ничего так, да так вот, вот Привет, зачем пришел? Привет, мне нужен шустрый. Не подскажешь, где ее найти? С шустром скверное дело приключилось. Тут неподалеку на его группу бандиты напали, и шустрову с собой. Он только не успел, что со скинуть. Его напарники, похоже, накрылись. Ребята сообщили, что боденки сейчас в старом АТП. Что за дорога? Если не спина не это в не позволяет, никого не успокоит. Или не слабо. Это... Эх, врезать для тебя готов. Не, не, не так все просто. Людей мне мало, да к не, не, не, не, не, не, не, не, не могу не сказать, не не я рисковать, если мы отслабить потеряем. Всем нормальным сталкивать уходу ну, придется. А ты сам что? Если не струсишь, я полностью не откажусь, негде. Так как, поможем будем тебя разобраться? Уже и на баре кирпичу упасть негде. Да нет, ты фиг справишься. Разведчики мои дали все, что надо. Сейчас они как раз тех уродов пасут. Вместе вы, в принципе, имеете неплохие шансы. Ну так что, или все же самое? давайте мужики я к вам посылаю человека действуйте по обстоятельствам если со счете нужным, атакуйте прием это грустно так все выдали копчик с оружием да, прием. да. Прием. да. Хорош. Так, вот оно. А, ну, а, вот стрелочку все вспоминать, в принципе, еще. Стрелочка понять. Да, не ну, забыл, конечно. у нас тут. Ч ⁇ собаки. Ой, я в не Так, ну, а что нужно, не Дружище, Дай вы поясню ситуацию. не, не захотят, но если вы будете так этим оружием в лицо. Петруха. Привет, дружище. Лук вот нас уже предупредил. Дополнительный вопрос какие каким-нибудь имеется? Да, сколько бандитов в лагере. Человек семь-восемь. Двое в районе ворот. Двое в правом здании у костра. Двое в здании слева. Там уж шустрого держит. Под вороще временом утешляется. Так вроде все. Ну а что, начнем по Ну, давайте одним мы не пойдем. Начнем к нему с Мужики, тут волк прислал нам подмогу. И приказ атаковать. Так что вперед! Геройство! Так. У меня вылетела игра. Не извиняюсь. Придется проходить миссию заново. Короче, вот это вот. Это... Я думаю, короче О, oh, Отлично скидали, друзья. так отлично Мы тоже убили все вроде все защитили хотя нет, нет еще должен был Будет прятаться Ща, ща. ща отлично так все забрать информацию разведчика тут мы сохраняемся мы конфискуем мир так откуда мы пошли Все только чекаем. Так. Вроде еще тут. Эти зачистили. Вульверт. Может, продадим какому-нибудь ученому? Не знаю кому-нибудь. Только Так, вроде не вылетает игра, значит, будем ну, спросить. Если у вас проблема с игрой, и она у вас тоже вылетает, там выдают ошибку X, ray какой-то там, напишите в комментариях. Я вам скину ссылку, откуда я скачал эту игру, то есть вот когда у меня вылетела игра при миссии, мне пришлось удалить ту, потому что я скачал, оказывается, Версия 1.006. Я ее удалил скачал с другого сайта 0.04 версии Ну, 1.04. И вот сейчас вроде пока все нормально работает. И плюс я еще туда удалял xray 3 файл. Ну потом устанавливал. Если что я его. О, вот. Скину ссылочку. если у вас кайта тоже такая проблема что я очень долго пытался, и ни одно видео людей которые решают эту проблему мне не помогло Братцы, я так почему не могу взять? Нет? Ладно. ладно. Давайте, мужик. Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Чувствую, да? Вот это спасибо, брат. Вот это мой руче. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Слушай, мне нужна флешка, которую ты не сторговаться. Она при тебе. Есть такое дело. Эти я обыскать только не умеет. А, ладно, забирай ты никак-никак жизнь спас. Она была надежно спрятана, а эти быки даже толком и обыскать не мог. Я это уже сказал. Получим предмет, флешка пленного. Задание обновлено. Собрать информацию разведчиков. Спасибо, где ты ее спрятал? Мало ли, может пригодится, когда. И ниже пояса, не боись. Это молодорговцы работают, операции инфу ученых. Кстати, я быкам наплел просхрон с артефактами, так они одного туда отправили. С хронтом действительно имеется только артефактом всего один. Если хочешь, дам тебе координаты. ну давай. Только не забудь ты на зверя всякого много. Из бандю, который туда отправился, тоже не солочку. Так ты будь осторожен. Спасибо, мужик. Тебе спасибо. Да не за что удачи. Так, торговать что-то можешь предложить ничего. До встречи. Так, ну что ж. Отлично. Так, надо мутиться, надо мутиться. Понести флешку в тормоз. Тихо-тихо-тихо-тихо, тут нормально. Вот так, может что-нибудь есть? Не вот ничего. Так, там будут друганы. блин. всем флешка торговцы и думаю на этом первую часть можно закончить а второй пойдем дальше что-то делать на момент должен был быть жив, либо его убили, либо 4 старая версия. Потому что пойти должен был быть жив, и та птичка, я нашел, должна была проникнуть к нему и дожималась. О, удушитель. Вот удушитель, как раз нормально темы. Так, убери оружие. А оружие убрал. Так, убери оружие. Приветствую, Меченого. Как успехи? Ситуация прояснилась. Флешка то с информацией. Вот она. Получены деньги полторы. Задание выполнено забрать информацию разведчика. Спецзадание есть. Так, нужно работать, что напрямить. Задание неинтересно. Спецзадание есть. Меченый, я тут поразмыслил на досуге. И хочу тебе кое-что предложить.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 Какие-то очень серьезные документы Явно связанные с центром зоны Так вот, их у вояк надо забрать Понял, куда клоню? Кажется, понял Если добудешь документы Ко мне не тащи, неси их сразу бармену Он заправляет делами в сталкерском баре Столинген. Координаты я тебе скину Все ясно? Так, ну знай мне эти документы военных Пробраться за железнодорожным нас. Понял. Пойдешь на север через свалку. Потом повернешь на запад. И через пару километров выйдешь к агропрому. И будь осторожнее на свалке с сильной радиацией. Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну, удачи! Так, ну давай посмотрим, что то Антирад. Сколько продаешь? рублей 20 неплохо хороший товар неплохо хороший товар -то, значит, возьмем не знаю вообще бинты ты возьмешь неплохо хороший товар хорошо но ну, будет еще заходи до встречи ну что друзья в общем ну, удачные охоты сталкер на этой части все следующая серия значит, мы... куда пойдем в следующей серии мы пойдем встречаться провожатым вот этим и дальше пойдем уже перескачивать изнорожную назви выкрадывать военные документы и относить их там я думаю за всю вторую серию мы точно не успеем но очень точно с вами был автем были на канале Автимов. подписывайтесь и удачи новой серии